В данном видео рассмотрим сквозной пример, как подготовить авансовый отчет в системе 1 задачник Для входа в систему необходимо предварительно авторизоваться на корпоративном портале «Вместе» под своей учетной записью. Также под своей учетной записью необходимо выполнить вход на тот компьютер, с которого вы работаете. Ждем авторизацию. После входа на корпоративный портал в левом меню находим раздел «Сервисы» и переходим в пункт 1С-задачник. Откроется страница описания сервиса». Нажимаем на кнопку «Перейти к работе с сервисами 1С-задачник» и открывается система, в которой мы можем подготовить авансовый отчет. Заходим в соответствующий раздел, выбираем пункт «Авансовые отчеты» и в списке документов нажимаем на кнопку «Создать». Открывается форма нового документа. Мне нужно подготовить авансовый отчет за сотрудника Пономарева Дмитрия. Для этого в поле «Сотрудник» я нажимаю на кнопку выбора из списка» и перехожу по гиперссылке «Показать все». В открывшейся форме в строке поиска сверху я набираю фамилию имя нужного мне сотрудника. Выделяем необходимую строку и нажимаем на кнопку Выбрать. Дмитрий Пономарев ездил в командировку в Нижневартовск. Кстати, указываем в поле назначения аванса. Так, у Дмитрия. Так, сейчас сочитаем У него 10 документов на 11 листах. Далее переходим к заполнению вкладки израсходовано. На этой вкладке перечисляем все документы, которые имеют отношение к нашему авансовому отчету. Для добавления новой строки нажимаем на кнопку добавить. Первый документ. Это у нас приказ о направлении работников в командировку. В поле «Дата» и «Номер» указываем дату составления и номер нашего приказа. По приказу, нам, по приказу на командировку нам полагаются суточные на период командировки с 12 октября. 15 октября командировка у нас длилась 4 дня за 4 дня сумма суточных у нас заставляет 400 рублей указываем сумму в столбце сумма расхода следующий документ у нас маршрут квитанция Электронного билета на авиаперелет вылет был 12 октября. Номер документа заполняем. Указываем, что это был перелет из Тюмени в Нижневартовск. Сумма расхода составляет 7065 рублей. Так, Дмитрий Пономарев покупал авиабилеты еще двум сотрудникам. То есть добавляем еще две строки, соответственно, для каждого сотрудника. В строку можно добавлять копирование. Для этого заходим в меню Еще и выбираем пункт скопировать. Указываю номер следующего посадочного документа. Так, цифру пропустила. Так как сотрудники это разные... Добавим еще в строку фамилии. Так, и перелет из Тюмени в Нижневартовск. Еще для одного сотрудника я также добавляю копирование. Изменяем. Номер документа и фамилию сотрудника. Стоимость авиаперелета у нас для всех сотрудников одинаковая. Так, следующий документ у нас счет на оплату услуг на проживание в гостинице. Нажимаем на кнопку «Добавить», в строке «Кому за что и по какому документу уплачено» говорим, что это счет на проживание в гостинице. Счет на сумму 13 тысяч рублей. Следующий документ у нас. Акт оказанных услуг. Также в строку добавляю копирование. Акт был нам выставлен 14 октября. Так, кому за что указываем, что это акт, сумма также равна 13 тысяч рублей. Следующий документ, еще один счет на проживание уже в другой гостиницы. Тогда в этих двух строках укажем название, чтобы можно было понять. К какой гостинице какая сумма относится? Добавляем новую строку. Это был счет от пятнадцатого октября. или столбца кому за что и по какому документу плачено можно скопировать из предыдущей строки, ставить в новую строку и изменить название гостиницы. Все был на сумму 800 рублей. Так, далее у нас следуют документы. Обратного перелета. Обратный вылет до 15 октября. Вижу, что номер документа у нас не менялся. Копирую его и вставляю из предыдущей строки. Указываем, что это был перелет обратный из нижней вартовска в Тюмень. Сотрудник сумма на, на документе указана 7065 рублей. Добавляю строку копирования. Это у нас сотрудник Вымер. Так, и номер его документа тоже не изменился. Копирую его из ранее заполненной строки. Сумма расхода тоже не изменилась. Следующий документ на обратный перелет 16 октября сотрудника Сотрудинов. Так, номер документы. девяносто два. Так, номер мы заполнили. Снова копирую значение с предыдущей строки, чтобы не вводить заново. Стоимость обратного билета сотрудниного 8185 рублей. Так, вкладку израсходовано мы заполнили. Все документы мы указали. Теперь нам нужно записать наш документ. Для этого нажимаем на кнопку записать. Видим, что нашему новому, новому авансовому отчету присвоился порядковый номер и дата его создания. Далее нам необходимо прикрепить скан копий наших документов в каталог файлов. Переходим по ссылке каталог файлов. Так, и теперь мне необходимо сканировать документы. Пока выполняется сканирование, расскажу, что к документам, таким как счет или акт оказанных услуг, необходимо прикреплять чеки, подтверждающие оплату наших документов. Также хочу обратить внимание, что сканы должны быть читаемыми, и тексты и суммы на них должны быть распознаваемыми, чтобы сотрудники бухгалтерии могли однозначно определить... Ваши расходы. Документы у меня сканировались. Давайте проверим их качество. Так, а программы просмотра формата PDF у меня не установлена. Так, попробуем открыть их в браузере. Так, видим, что у меня сканировался приказ на командировку. Он обязательно должен быть с подписью сотрудника. Далее идут авиабилеты. Так, что еще посмотрим? Давайте посмотрим акт. Так, вот видим у нас отсканировался акт. Счет на оплату. Обязательно должны быть приложены скан-копии документов, подтверждающих оплату счета или акта, то есть чеки. Так, теперь эти сканы файлов мы можем прикрепить в каталог файлов. Для этого нажимаем на кнопку «Создать». В открышейся форме в поле ⁇ Выбрать файл ⁇ нажимаем на три точки. Переходим в наш каталог. Последовательно выбираем файлы. Можем заполнить комментарий. Чтобы сотрудникам бухгалтерии было удобнее их проверить. На вопросы системы отвечаем «Да». Добавляем следующий файл. Выбираем файл из каталога. Так, это у нас был счет. Первый. После того, как заполнили комментарий, нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». Отвечаем на вопросы «Да», создаем новый, выбираем файл, это у нас акт. Снова нажимаем «Записать и закрыть», подтверждаем действие, добавляем последний файл. Это у нас счет проживания во второй гостинице. «Записать и закрыть». Дать каталог, да. Проверим, что наши файлы скопировались, корректно открываются. Отвечаем, да. В моем случае программа запрашивает выбор программы, с которой можно открыть файл. То есть означает, что файл у нас загружен, пытается быть скачан и открыть. Открыться. Все, после того, как мы прикрепили файлы в каталог, Возвращаемся на форму нашего авансового отчета. Для этого переходим по гиперссылке главное После того, как мы все проверили, можем изменить статус документа. Сейчас у нас статус черновик. Так, а я забыла отсканировать посадочные талоны. Сейчас я их отсканирую. Прикрепляем новый скан в каталог файлов. Давайте посмотрим, как он нас сканировался. Так, все видно, все понятно. Возвращаемся в наш задачник, в наш авансовый отчет. Переходим снова в каталог файлов. Нажимаем на кнопку ⁇ Создать ⁇ Выбираем последний файл. Так, указываем, что это у нас посадочные талоны. И нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». Обязательно подтверждаем наши действия, отвечая на вопросы «Да». Возвращаемся на, на гиперссылку «Главное». И теперь можем изменить статус нашего авансового отчета. То есть после того, как мы все проверили, все заполнили, Меняем статус из состояния «Черновик» на состояние «Проверка». И сохраняем наши изменения. Видим, что у нас в заголовке формы появилась звездочка. Это означает, что мы внесли изменения в документы и еще их не сохранили. Если нажмем на кнопку «Записать», у нас эта звездочка исчезает что означает, что все последние внесенные нами изменения у нас сохранены. Так, мы, мы изменили статус, теперь сотрудники бухгалтерии могут начать проверку нашего авансового отчета. Как убедиться в том, что наш авансовый отчет действительно поступит к ним на проверку, и они его увидят? Для этого переходим по гиперссылке «Открыть задачи» по объекту. И нажимаем на кнопку с синей стрелкой вправо «Задачи от меня». В списке ниже видим, что появилась задача. С кратким описанием «Проверить авансовый отчет» по сотруднику Пономарев Дмитрий Юрьевич. По спискам отображается состояние нашей задачи. В данный момент у нее состояние зарегистрировано, исполнитель еще не назначен что означает, что сотрудники бухгалтерии еще не приняли наш авансовый отчет в работу, еще не начали его проверку. То есть таким образом мы создали документ авансовый отчет, заполнили его реквизиты, личную часть, перечислили все наши документы и прикрепили их скан-копии в каталог файлов. То есть все наши действия над заполнением авансовых отчетов мы завершили. Можем выходить из системы задачник. Для того, чтобы корректно завершить сеанс, заходим в главное меню, кнопка вызова которого расположена в левом верхнем углу окна. Нажимаем на нее, выбираем пункт «Файл» и далее «Выход».